Итак, разберем правило треугольника. В чем же оно заключается в отношении артикля a или артикля the. Разницы нет. Разберем на примере артикля a. Мы хотим сказать, например, a day. Мы говорим a day. Мы хотим добавить какое-то определение к слову день. Например, хороший день. Мы говорим a good. Day. или если мы добавляем еще какое-то слово, которое характеризует день, то мы еще дальше отодвигаем артикль. Мы говорим a very очень хороший день, a very good day. Вот в чем и заключается правило треугольника, то что у нас артикль. Постоянно отдвигается все дальше, и дальше, и дальше. И таким образом у нас он образует форму треугольника. Вот и все правило треугольника по поводу артиклей.